Mm. <music> С 9 по 11 ноября в Казанском федеральном университете начал свою работу 7 международный форум «Ислам в мультикультурном мире» в первый день форума на базе Института международных отношений «Истории востоковедения КФУ» и в зале попечительского совета состоялась работа двух конференций «Религии государства на Ближнем Востоке. Проблемы взаимодействия и проблемы дерадикализации молодежи на постсоветском пространстве». Форум начинался как совместный проект с фондом «Раджани Москва». У нынешнего форума 7 организаторов. Форум вначале начинался как много профиль то сейчас он сохранил свою многопрофильность, но его ориентация направлена на мониторинг, на мониторинг прежде всего регионов России. И в этом году тема связанная с мониторингом состояния мусульманской общины и процессов борьбы с делерадикализацией. На сегодняшней секции до обеда прозвучали доклады, связанные с. А как со странами СНГ, так и начали, начались уже российские регионы. Форум традиционно посвящен актуальным вопросам академического и прикладного исламоведения, а также вопросам актуализации исламского образования. Большое внимание будет уделено теме создания условий для межконфессионального согласия и преодоления радикализма. Участников будет около сотни, но нас уже интересует не количество, а качество. Мы имеем возможность выбирать отдельных экспертов, потому что традиционно у нас два года выходит сборник мониторинга, и, соответственно, до этого года мы будем делать расширенный сборник мониторинга. Надо сказать, что в рамках форума положено начало знаковой инициативы Стаковедов КФУ проведению Всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку, сокровища, которое вы ищете, арабский язык, который пройдет на базе вуза 1-2 декабря. Диана Шиловой, Леонард Владислав Михневский, Универньюз.